Всем привет, дорогие друзья, с вами я Никита Тефисхов И сегодня мы продолжаем обзор модов На версию 1.8.9 Что ж такое, блин И сегодняшний наш мод называется Missing Pecos Боки для декора Версии 1.8.9 1.9.4 1.10.2 и 1.11.2 Ссылочка будет на него в описании Качаем вот это вот не бойтесь, это опять же без вирусов. И кидаем на рабочий стол. Сейчас загрузится. И кидаем на рабочий стол. Все, кинули. Больше нам этот сайт не понадобится. Закрываем. Дальше заходим в наш Майн... Mine... Блин. Ошибки надоели мне. И дальше заходим в наш Майнкрафт. Так. Вот. Вот. Дальше нажимаем папочку. Ну, папка, где нарисованы. И видим мод. Это наш мод, который мы устанавливали тогда. Давайте установим декор. Я весь декор не буду показывать, будете сами посмотрите. И кидаем просто вот сюда. Все. Закрываем и заходим в Майнкрафт. Я вернусь, когда у нас запустится. Ребят, все мы в Майнкрафте. Дальше заходим наш мир давайте лучше создадим новый где у нас творческий давайте пофиг пускать так как в прошлой серии мы устанавливали текстур пак как вы видите вот кому понравился текстур пак пиши в комментах под этим видео так так так так так сейчас загрузит у нас ребят у нас зашел как вы видите сразу я скин поставил так да вот. Прикольно все. И, и и у нас появляется много места хм, зачем же да потому что у нас появились шкафчики, шкафчики и мы можем их найти вот тут. Сразу видим, у нас добавляются декорации. Давайте возьмем по некоторым. Я вообще беру на выбор. Например, сто. Вот это возьмем. А, это все старое. Ну что ж, давайте проверять. Ну, это, как я думаю, там свечечки. Сейчас. Все, у меня просто подолгнуло. Да, я думаю, это свечки. Дальше. Есть шкафчик. Давайте попробуем туда положить Хм, думаю кладется золото, ях виснет. просто выкинем. дальше есть стульчик можно наверное посидеть, да во, хм, посидим. но это нам не нужно. дальше это что такое, наверное бочка. да, я думаю это бочка. дальше есть столик, на который наверное можно поставить, да, например тортик. и это что что-то быстро да также наверно тут много всего другого есть можем посмотреть чуть-чуть декоративные блоки давайте посмотрим что у нас появилось да ничего нового нет ну повторитель а это новая комп не новое, блин, это из-за этого у нас появился новый транспорт нет, нет и нет это, наверное, ничего ну да, все вы можете все просмотреть, когда установите сами этот мод мод будет в описании не на сайте, а просто в описании, я его скину с яндекса диска И будете играть с этим модом, например, какие-нибудь прикру... прик... прик... прик... приключения. Ну что ж, всем пока, с вами был я, Никита Тевисхов. Я думаю, вам понравилось видео про декорации. Если понравилось, то ставь лайк. А мы пока покормим кроликов с алмазами. Или нет, я это дадим морковку. Даже, смотрите, измен... морковка изменилась с этим текстурпаком. Текстурпак просто отбойный. Качаем. Смотрите, видите? Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон. Давайте это. Это, наверное, так растет. О, корочки есть. А пшено изменилось. изменилась. Я хочу посмотреть. Офигеть! Какая анимация пшена. А это что? Спинс. А тут она тоже есть. Сейчас, ребятненько. А, даже вот мы это пропустили. А это у нас ламп лампа. ламп Ну, это лампы, как я понял. Ну что ж, всем пока, с вами был я, Никита Тересхов, если понравилось видео, то ставь лайк, всем пока и удачи в новом видео.